Этот ролик является идейным продолжением одного из предыдущих видосов, в котором рассказывалось про минусы дистрибутивов с кастомизированными оболочками рабочего стола. Так вот, если не смотрели его, то желательно глянуть, чтобы было чуть лучше понять, о чем пойдет речь. Итак, начинаем. За много лет было создано много оболочек рабочего стола. Так исторически сложилось, благодаря гном. Сегодня мы теперь имеем большое количество различных линуксовых оболочек рабочего стола, а также приложений. Охуеть, спасибо, папаша! И для начала стоит разобраться, а почему так получилось? Нужно немного поговорить об истории, чтобы разобраться. Но, пока у нас перематывается пленка, не забывайте о лайках, подписках и другой активности. А то, как я погляжу, если об этом не говорить, то мне потом даже пообщаться не с кем в комментариях под видео. На дворе 1998 год, в этом году была создана плазма. Точнее, на то время проект назывался KDE. Эта аббревиатура вроде расшифровывалась как Cool Desktop Environment, что переводится как «крутая среда рабочего стола». Так, а причем тут вообще KDE, если видео должно было быть про гном? Дело в том, что благодаря KDE в итоге на свет появился гном. Сейчас объясню. В open source сообществе многие довольно скептически относились к проекту KDE при его выходе ведь он был создан при помощи инструментария Qt, который тогда был с закрытым исходным кодом. И выходит, что KDE был построен на проприетарном инструментарии, что делало KFDE не таким уж и свободным проектом, и он не подходил под философию свободного программного обеспечения. Поэтому позже, в 1999 году, была создана среда рабочего стола под названием GNOME. И целью Gnome с самого начала заключалась в том, чтобы быть полностью свободным проектом, чтобы абсолютно все было с открытым исходным кодом. Ну и естественно, также был разработан инструментарий GTK, с помощью которого разрабатывали оболочку Gnome и приложения для него. В итоге так вышло, что изначально проект Gnome был создан как некий клон KDE. Они даже в те времена внешне были очень похожи друг на друга. Собственно, благодаря полной открытости кода, поэтому многие дистрибутивы начали использовать Gnome как рабочий стол по умолчанию. Особенно важно отметить, что коммерческие дистрибутивы обратили внимание на Gnome, что дало ему большой толчок для развития. А коммерческих дистрибутивов Linux было крайне мало. Это были Red Hat Linux, Suse Linux, не путается OpenSUSE и Ubuntu. Все они использовали, ну и до сих пор используют, оболочку Gnome. И вот, на протяжении 10 лет Gnome развивался. У него не было серьезных конкурентов. Та же Плазма 4 версии была довольно скверного качества, поэтому не могла конкурировать с Gnome. И в целом, тогда весь десктопный Linux ассоциировался именно с оболочкой Gnome. Но к концу десятилетия Gnome довольно устарел. По сравнению с теми же Windows 7 и macOS GNOME выглядел уже как какое-то древнее старье, поэтому разработчики GNOME решили немножко освежить свой проект. Вот они слева направо, Sinamon, Mate, LXDE, Unity. Баджи, Пантеон, Космик. Многие эти оболочки были созданы после выхода позорного Гном 3. Они выступили в качестве его замены, и многие люди с радостью начали переходить на них. И получается, что до 2011 года выбор был между Гном и Гном а после 2011 уже стал выбор между Плазмой, Мате, Синнамон, XFCE, Юнити, Баджи, Пантеон, LXQ. В общем, выбор стал невероятно большим. А Гном 3, кстати, никто даже не рассматривал для выбора, настолько он был кривым. И за такое разнообразие нужно благодарить или критиковать именно Гном. Ну и понятное дело, из-за того, что гном находился в предсмертном состоянии, то надо было решать проблемы. Быстрее, гном, бляс! Ну и наконец-то мы и дошли до нашего времени. Если раньше гном был хуже любой оболочки на его основе, то сейчас ситуация выглядит совсем иначе. В разных этих оболочках можно найти различные глюки и странности, которых гном нет. Ну и тут мы наконец-то подошли к основной части ролика. Давайте глянем, что мне удалось найти. Буду смотреть по очереди на разные оболочки. XFCE, также известная в народе как «крыса», это самый старый рабочий стол. По идее, за 25 лет эта оболочка должна быть доведена до идеала и не иметь проблем. Но нет, крыса ощущается очень странно, много неоднородности. Такое ощущение, что над разными элементами оболочки и приложений работали люди с разными вкусами. Например, заголовок у разных стандартных приложений имеет абсолютно разный стиль, тонкий и толстый. Как будто бы разработчики не могут разобраться, как им больше нравится. Еще меня очень удивило, только там, где тонкий заголовок, то там есть кнопка, чтобы свернуть внутренности окна, при этом сам заголовок остается видимым, выглядит необычно, в других оболочках такого нет. Так, теперь поговорим про док. Бесполезнее дока мне еще не приходилось встречать. С помощью него можно только запускать приложение, а сворачивать или разворачивать нельзя. Чтобы свернуть или развернуть приложение, нужно это на панели сверху делать. Там как раз отображаются запущенные приложения, ведь док не показывает запущенных приложений. Еще мне не сразу было понятно, как в крыске приложение искать. Оказывается, в крысе есть приложение, предназначенное для того, чтобы искать и запускать другие приложения. Гениально! А теперь поговорим про приложения. Не все приложения принимают темную тему. Это прям сильно бесит. Еще можно встретить различные баги с иконками в разных приложениях. Они или не оригинальные, или вообще отсутствуют. Еще есть такие приложения, где можно цвет с экрана брать, это полезно, если дизайном занимаетесь, но в крысе пипетка не работает в подобных программах, это совсем странно, причем эта проблема не в дистрибутиве, а именно с оболочкой что-то не так, в тех же Debian и Manjaro пипетка одинаково не работает. Как потом позже оказалось, такая проблема с пипеткой есть почти во всех оболочках, и в целом во всех приложениях, где есть пипетка, она не работает. Хызы, почему такой пипеточный баг есть? В гноме пипетка замечательно работает. Так, мне удалось найти целое одно приложение, где пипетка все же работает. Называется G-Color 2. Хотя третья версия этого приложения, более известная под именем Color Picker, уже не работает. В общем, ладно, если коротко описать XFCE, то при первом впечатлении окружение минималистичное, простое, с нотками старины. Но когда обращаешь внимание на все больше деталей, то понимаешь, что крыска очень разочаровывает. Давайте уже на другую оболочку глянем, а то как это грустно стало. Теперь посмотрим на Мате. эта оболочка была основана на второй версии Гном, и как бы продолжает развитие концепции старого Гном 2. Мате выглядит с первого взгляда получше, чем XFCE, в нем все выглядит в едином стиле, тут нет такого ощущения, что над оболочкой работали люди с разными вкусами. И по сути, все что связано с стандартными компонентами в оболочке Мате, сделано хорошо. Мне не понравилось, что разработчики MATE не развивают как-то оболочку в сторону большей удобности, например, тут банально нет поиска приложений. Но самая большая проблема в MATE, что тут разные приложения буквально уродуются, превращаются во что-то страшное. Благо, флатпак приложения корежит не так сильно, только некоторые иконки в приложениях неправильные или отсутствуют. Вот эта иконка загрузки меня рассмешила. Почему-то там логотип Mate. Некоторые приложения все так же, как и в Крысе, не умеют применять темный стиль вместе с системой. Чтобы никто не писал, что может эти приложения по задумке разработчиков всегда светлые, то вот вам пример, как это работает в Гном. Тут все нормально меняется. В Mate пипетка, так же как и в XFCE, тоже не работает. В общем, ладно, думаю, вы поняли, что это замотает этот ваш. Пошли уже смотреть на следующую оболочку. Наконец-то мы дошли уже до нормальной, хорошей оболочки. Это синамон. По моему мнению, это лучший рабочий стол среди тех, что основаны на гном или инструментарии GTK при использовании корицы, а именно так переводится слово «синамон». У меня было очень много приятных ощущений. Это пример того, когда разработчики думают о том, чтобы пользователям было удобно пользоваться системой. Вот лично мне, если говорить о рабочем столе, куда комфортнее использовать «синамон», чем «гном», потому что я всю жизнь использую Windows, а «синамон» очень сильно напоминает ее. Дизайн стандартных приложений Cinnamon выполнен в таком классическом стиле. Ничего необычного и вызывающего тут нет. Если в целом говорить о дизайне Cinnamon, то он уже устарел и требует некоторого освежения. Вроде бы у разработчиков уже есть в планах какой-то редизайн оболочки, поэтому буду ждать. Еще мне не очень понравилось меню приложений, там с левой стороны есть избранные приложения. Если добавлять много этих самых избранных приложений, то тогда меню приложений становится огромным и занимает много места. А, да, кстати, в Синамон есть цветовые акценты. Как тебе такое, Гном? Также, тут есть один момент, что можно удалять приложение прямо из меню приложений. Это удобно. В Гном это сделано не так очевидно. Там нужно нажимать правой кнопкой по приложению, потом выбрать пункт, показать детали, после чего откроется страница этого приложения в магазине, и уже тут его можно удалить. Все же в синамон это сделано попроще. Но... оболочка синамон. Меня также и огорчила. У нее присутствуют некоторые похожие недостатки, как в оболочках XFCE, а также матэ. Пипетка. Этого слова достаточно. Думаю, вы все уже поняли. Темная тема. Думаю, тоже догадываетесь, что тут не так. Но все же скажем спасибо, что тут нет проблем с иконками в приложениях, мне не удалось найти отсутствующих или замененных значков. Это очень хорошо. У меня еще есть претензия к тому, что тут какие-то проблемы со скруглениями внизу у окон. У стандартных приложений нет скруглений, хотя разработчики зачем-то хвастались, что добавили скругление окнам, но да ладно. Некоторые приложения все-таки имеют скругление внизу, калькулятор, например. Хотя у этого окна уже нет скруглений внизу, что странно. Еще, мне пару раз попадались какие-то самоисправляющиеся визуальные глюки, например, как в управлении дисками, там заголовок кривой какой-то, но если выбрать накопитель, то баг пропадает. Синамон, на удивление, не такой уж и плохой рабочий стол, как мне казалось раньше. Ему, конечно, не хватает некоторых доработок, но, скорее всего, в будущем разработчики поправят различные проблемки. Пантеон, так называется оболочка в Elementor OS. Мне почему-то раньше очень нравилась эта система но сейчас этот проект как будто бы застопорился и не очень хорошо развивается. Конечно, разработчики Elementary OS когда-то продвинули интересные идеи, которые очень так по-быстрому позаимствовали гном. Пантеон – это рабочий стол, который одновременно выглядит по-классическому и одновременно выглядит современно и своеобразно. Одна из уникальных особенностей в Пантеон, что тут, чтобы развернуть приложение на весь экран – то нужно нажимать кнопку справа, а чтобы закрыть, то кнопку слева свертать приложение нельзя, и это бесит «Привет, гном!». Также тут нельзя помещать файлы на рабочий стол «Опять привет, гном!». В Elementary OS специально нет файлов на рабочем столе и, вероятно, никогда не будет, так как разработчики говорят, что у них не рабочий стол, а стена, где должны быть только обои. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. О чем еще можно по-быстрому рассказать? Тут есть цветовые акценты. Даже с обоев можно брать цветовой акцент. Можно удалять приложение из меню приложений. Тут удобно реализовано редактирование картинок, которые есть просмотрщики изображений. Вроде бы это такая мелочь, но в других оболочках этого или вообще нет, или реализовано очень неудобно. Тут есть рабочее пространство, типа как в Гном, но сделано оно наполовину лучше, чем в Гном, и наполовину хуже. Тут можно менять рабочее пространство местами, можно удалять рабочее пространство, и все приложения, которые там были, закроются. Пипетка, барабанная дробь. Она тут работает. Во всех приложениях нет никаких проблем с пипеткой. Наконец-то! Темная тема, и тут опять все приложения нормально переключаются на темную тему без каких-либо проблем. Еще я хочу упомянуть одну вещь, которая меня прям сильно удивила. Что в Elementary OS есть, так сказать, альтернативные версии некоторых приложений, созданных для Gnome. То есть... Это точно такие же приложения, с таким же самым названием, от того же самого автора, с точно такой же иконкой, но в elementary. оно выглядит в своем собственном стиле. Например, как приложение Frog, которое предназначено для, так сказать, вытягивания текста из картинок. Ну ладно, Пантеон вполне неплохое окружение, поехали уже к последнему окружению. На самом деле, тут у нас Unity X. Она основана на оболочке Unity, которую когда-то создали, а потом похоронили разработчики дистрибутива Ubuntu. Мне изначально хотелось чуть поподробнее рассказать про эту оболочку, но у нас часто отключают электричество и особо не намонтируешься, поэтому расскажу покороче. У меня довольно двоякие чувства от Unity, так как оболочка вроде похожа на Ubuntu, но при этом выглядит более устарела. Мне потребовалось примерно 5 минут, чтобы понять, где тут находится весь список приложений, так как при запуске этого меню показывается вот это. Как я понимаю, это отображаются недавно запущенные приложения. А чтобы посмотреть на весь список приложений, то, как оказалось, нужно выбрать вторую вкладку внизу, потом навести мышку на текст Установленные приложения и потом нажать на него, вот только после таких бубноплясок, мне удалось посмотреть на полный список приложений. Более неудобного меню приложений мне никогда не доводилось встречать. Кнопки закрыть, свернуть и развернуть на заголовке тут находятся с левой стороны. Очень необычно, что заголовок в Unity умеет объединяться с верхней панелью, если развернуть приложение на весь экран. А некоторые приложения вообще почему-то не имеют заголовка. Нет кнопок свернуть, развернуть и закрыть, как видите. Еще пипетка не работает. Но вот темная тема работает во всех приложениях нормально. Почему-то многие установленные приложения тут отображаются странно, в каких-то квадратах. В общем, этот Unity меня не впечатлил. Вероятно, разработчики Ubuntu очень даже не зря похоронили Unity и перешли на Гном. Ну и под конец. Какие есть недостатки в Гном? Где другие оболочки показали себя лучше? Самое заметное, что в Гном нельзя помещать файлы на рабочий стол. Ну а другие недостатки можете предложить в комментариях именно вы, а то видео прям рекордно длинным вышло. Ня, пока.